Здравствуйте, дорогие друзья и партнеры. Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, единички, прошу вашей активности. Так, активнее, все здорово, замечательно. С вами ваша Елена Евсеенко, и мы сейчас с вами будем разбирать маркетинг нашей компании Идеал М. Что такое наша компания? Ну, прежде всего, это гарантированные выплаты. Это маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита автоматизация процессов и, естественно, выгодное партнерство. Давайте поговорим также и о наших преимуществах. Ну, Во-первых, мы с вами официально зарегистрированная компания. У нас есть свой регистрационный номер. У нас нет абонентской оплаты. У нас никогда ее не будет. У нас открыт вход на любую нашу площадку. В любой нашей программе открыт вход в любой стол. Вы можете у нас создавать всевозможные стратегии, начинать движение с любой программы, с любого стола. И выходить, естественно, на большие доходы. В основных наших площадках это Идеал М-Мини и Идеал М-Макси. Подвязана трехуровневая партнерская программа, которая в разы увеличивает ваши доходы. Наша компания работает с 23 сентября 2021 года. Мы открылись с нашей основной программой идеал M М-Мини». Следующая программа, которая у нас открылась, это «Микромани» – социальная программа. Она работает с 31.10.2021 года. Фабрики клонов. Две друг от друга независимые площадки. Они работают с 6.02.2022 года. Наша основная программа «Идеал м М.Макси». 03.04.2022 года. файстрек Это всего два независимых друг от друга стола. Бег по кругу. То есть вы можете крутиться в одном столе и с одними и теми же людьми Зарабатывать до бесконечности – это, можно сказать, стартовая площадка. Она работает с 1 -го, 6 -го 2022 -го года. И совсем недавно, 23-го, 9 -го 2022 -го года, на годовщину нашей компании у нас открылась уникальная площадка «Идеал банк. И в ней, внутри этой программы, встроен денежный клонопад. Довольно-таки интересная площадка. Это общеглобальная матрица нашей компании. Мы также работаем с очень удобными платежными системами. Сбербанк, Пауэр, Перфект, Фрикасса у нас подключена. и, Естественно, имеются внутренние переводы между кабинетами. Каждый наш партнер может ставить для себя цели разные. Люди-то ведь абсолютно все разные. Кому-то нужны деньги на житье, кто-то любит путешествовать, кому-то нужна недвижимость, кому-то нужна машина. Главное поверить в себя, поставить цель, и в нашей компании вы можете решить все свои финансовые проблемы. Итак, с чего начинается бизнес? Поверьте, вот театр начинается с вешалки, а наша компания, она начинается с заполнения профиля. Убедительная у меня к вам ко всем просьба, пожалуйста, не ленитесь, заполните, пожалуйста, все свой профиль, впишите свой Skype, если он у вас имеется, если у вас его нет. Вы можете создать его в любое время и вписать, отредактировать в профиле. Буквально вчера у нас добавили такую функцию. Сейчас при регистрации люди уже указывают свое имя и фамилию. И также в профиле наши партнеры сейчас могут указать свое имя и фамилию. Сделайте это, пожалуйста. Это ваша безопасность. Номер телефона, он есть у каждого человека. Впишите его реальный, потому что сетевой маркетинг это бизнес людей, это общение между людьми. Пожалуйста, указывайте свои верные контактные данные. То же самое страничка ВКонтакте. Если у вас ее нет, создайте их, пишите. Если нет, напишите слово нет, но создайте себе страничку. И потом в профиле отредактируйте. То же самое касается и Телеграм. Что касается платежных систем, будьте предельно внимательны. Если вы пользуетесь Перфектом, спешите. Не пользуйтесь, напишите слово нет. Пауэр. Никогда его не пишите вручную. Сходите в свой кошелек, скопируйте, вставьте. Если вы им не пользуетесь, напишите слово нет. Что касается графы Сбербанк, будьте внимательны, пожалуйста. Вы можете указать номер карты, а можете указать номер телефона, привязанный к вашей карте. И напишите, пожалуйста, ваше имя на русском языке. Нетрудно это сделать. Но зато, когда вы будете получать в свою зарплату, и когда я буду вам ее отправлять, я буду видеть ваш номер телефона и ваше имя. Это же ваша же безопасность. Понимаете, что вы можете написать неправильную цифру? Где потом будут ваши деньги? Они просто уйдут. Их невозможно будет вернуть. Поэтому будьте, пожалуйста, предельно внимательны. Что касается любого другого банка. В нашей компании вы можете получать свою зарплату на любой банк, на любую карточку. Привяжите, пожалуйста, номер телефона к своей карте. Укажите номер телефона, ваше имя и название банка. Все заполнили, нажмите кнопочку «Сохранить». Если что-то поменялось, отредактировали... Аватар, пожалуйста, также загрузите. Бизнес серьезный, зарабатывать пришли. Серьезные деньги и отношения. Ой. У вас должно быть к бизнесу серьезное. Финансовый пароль. Пожалуйста, установите себе финансовый пароль и запишите их к себе его, чтобы вы всегда его помнили. Итак, следующее. Мы переходим с вами на следующий слайд. Как? Пополнять баланс нашего кабинета. Перфект, фрикасса, пауэр, кошелек – это автоматические пополнения кабинета. Что касается Сбербанка, идет пополнение в ручном режиме. Сначала вы отправляете деньги либо по номеру карты, либо по номеру телефона. К номеру телефона привязана и почта банк. Можете отправить на почта банк. Если вы отправили со Сбербанка, напишите свои четыре цифры, последние своей карты. Если вы отправили с любого другого банка, с Киви, с Яндекса, неважно хоть откуда, напишите название банка, откуда вы отправили деньги, сумму, ваше имя по-русски и точное время перевода. Нажмите кнопочку «Пополнить». Заявки обрабатываются от 1 минуты до 5 часов. Все заявки без перевода денежных средств удаляются. Не нужно думать, что создали заявку, все, деньги вам начислятся. Сначала отправьте деньги, потом создавайте заявку. Итак, следующий слайд. Давайте с вами сегодня будем разбирать маркетинг площадки «Файстрек». На самом деле «Бег по кругу» довольно-таки интересная площадка. И знаете, вот за последние два дня очень много людей мне позвонило в личку и задали такой вопрос. Лен, как мы можем на первом столе получить 750 рублей со второго реинвеста, с третьего человека, опять же, на вывод, а как у нас откроется второй стол? Это два друг от друга независимых стола. Вы можете активировать первый за 750 рублей, а можете активировать второй за 7500 рублей. Вы можете покрутиться на первом столе, заработать 7500 и активировать, пожалуйста, второй стол. По собственному желанию, вход открыт в любой стол. Вы должны понимать, что с первого человека сразу вы возвращаете свои вложенные средства. Со второго у вас рождается реинвест. Вы возвращаетесь к своему спонсору. Все ваши люди всегда вернутся к вам. То есть вы будете здесь крутиться и за каждый пройденный круг на первом столе получать полторы тысячи рублей. А это же и есть вход в нашу основную программу. На втором столе за каждый пройденный круг вы будете зарабатывать 15 тысяч рублей. А крутиться вы будете и с вновь пришедшими людьми приглашать по своей ссылке. И ваши люди к вам возвращаться с одними и теми же людьми, постоянно будете получать доход. 15 тысяч рублей за каждый пройденный круг. А это и есть вход в нашу основную программу «Идеал М. Макси». Давайте с вами порисуем. На слайде и посмотрим возможности нашей компании. Площадка Fast Track независимая программа. На ней можно заработать и активировать нашу основную программу идеал Mini. М-Мини». Можете активировать «Идеал М-Макси», прокрутившись на втором столе. Уникальная площадка «Идеальный банк». Социальная программа. Все они ведут именно в нашу основную программу «Идеал М-Мини». А из «Идеал М-Мини» есть автоматический переход в «Идеал М-Макси». Но если вам действительно нужны серьезные деньги, а деньги – это время, а у вас его, к примеру, нету, кредит, ипотека, ну мало ли какие свои финансовые проблемы, очень много людей приходят именно решить, свои финансовые проблемы и начинают развитие в идеалы макси пожалуйста вы можете сами зайти сразу в идеалы макси вход по сути доступный 15 тысяч рублей можете прокрутиться на втором столе можете перейти с идеал М мини путь открыт все двери перед вами открыты фабрика клонов тоже независимая площадка семиместные столы ну и «Микромани» – наша социальная программа. Через нее тоже идет вход именно в нашу основную программу. Давайте с вами перейдем на следующий слайд и разберем, что такое денежный клонопад. Это последняя площадка, которая открылась в нашей компании. И она вызвала такой, знаете, кому-то очень понравилось, кто-то ее не понял. Но вы должны понимать, это глобальная матрица нашей компании. Она уникальна, она неуправляемая. И вход на нее отдельного нет, он закрыт. На нее можно попасть лишь активно работая на площадке идеальный банк. Это не живая очередь. В нашей компании нету от компании никакой живой очереди. Заполнение кланопада идет слева направо на свободные места. Вот представьте, давайте с вами порисуем. Итак. Первое. Естественно, что встаю я. От меня идет три. Под меня больше, чем три человека встать не может. Встал первый, второй, третий. Получается, за каждого человека падает по 50 рублей. 150 рублей. Один встал 50 на баланс, другой встал 50 на баланс. Сразу деньги идут распределяются среди людей и сразу они идут людям на баланс и для вывода они нигде не хранятся идет заполнение следующей линии мои люди мои личники они уже идут вниз а от первого человека они идут в его структуру вниз от второго также в своя растет структура у третьего своя три ножки а от меня идет вниз в их структуру. То есть получается на свободные места клонопад заполняется всеми нашими общими усилиями, нашими с вами клонами. Но главное, что вы должны понять, выгодно сюда запускать свои клоны, потому что вот эти вот начисления под каждый клон три места – Будут идти на каждый ваш клон. Чем больше вы сюда сейчас будете запускать своих клонов, тем выше будут ваши доходы. Это долгосрок. Это перспектива стабильного пассивного дохода. Но сейчас мы все с вами должны активно, дружно поработать. Представьте, что от вас летит следующий клон. Он летит в одну ножку, в другую ножку, в третью, ведь вы можете встать на любое место. Если вы встали под активного партнера, он начинает вас заливать. Вы, естественно, начинаете получать доходы быстрее. Если вам не повезло и вы встали под неактивного спонсора, вы в любом случае будете закрываться, но дольше будете ждать с перелив. а еще лучше их вообще не ждать. Стройте сами свою структуру, запускайте клоны, ведите активный образ жизни, давайте людям информацию, площадка уникальна. Посмотрите, за каждую линию вот такие вот доходы. Возьмите ручку калькулятор, посчитайте, за первую линию вам 150 Вторая, 400, третья, уже 1350. И так дальше по нарастающей на каждый клон до 10 линии 4 миллиона 428 600 рублей. Это только на один клон, на одно ваше место. А здесь их может быть огромное количество. Чем больше вы будете запускать клонов тем больше вот этих 50 рублей будут сыпаться и сыпаться вам на балансе. И вы должны понимать, запуская клоны в общеглобальную матрицу, расчет идет от каждой линии. Первая линия, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и так до десятой линии. Сколько будет работать наша компания, столько вас будет кормить наш денежный клонопад до бесконечности. Вдумайтесь только, порисуйте, включите воображение, и вы поймете, что здесь нет предела доходов. Площадка реально очень крутая, она уникальна, и она принесет огромные деньги активным партнерам. Вам решать, активничать вам, либо не активничать. Нужны вам деньги, либо они вам не нужны. А мы сейчас с вами перейдем на площадку «Идеальный банк» и будем разбирать, как же можно попасть-то в этот денежный клонопад? Вы перед собой видите всего три управляемых стола. Их всего три. По сути, два стола рабочих, а третий уже зарплатный. Из каждого стола идет переход на денежный клонопад. То есть клонопад будет заполняться нашими с вами клонами. Реально сюда неактивный партнер, он попадет либо одним клоном, либо вообще не попадет. А по сути, нам зачем нужны неактивные партнеры в денежном клонопаде? Мы же все с вами пришли зарабатывать деньги от слова «работать». Итак, начинаем разбирать именно площадку «Идеальный банк». Первый стол. Вход. одна тысяча рублей. Обратите внимание, брони 2. Первая, главная, вторая в помощь. Брони вы можете всегда переставлять по собственному желанию. Не захотели, чтобы стояла таким образом, можете переставить по-другому. Хочете ставить и под себя, хотите ставить и под своих партнеров. Вы сами самостоятельно управляете своим бизнесом. Итак, под вас стал первый, это накопление. Стал второй, 500 накопления, и вы ушли в кланопад. Стало ваше первое место. Встал третий человек. Все, вы уже ушли на второй стол. Как может закрываться второй стол? Можете сразу людей приглашать на 2 500. Вход открыт. Под ваших людей встали три человека. Заметьте, со второго ваши партнеры уже полетели в кланопад И уходит к вам на второй стол. С первого накопления, со второго вам 2000 на вывод. 500 рублей. Все, вы опять летите в кланопад. Вы сами за себя получаете и у вас уже будут начисления на два клона. Пришел третий, все, вы перешли в последний стол. На последнем третьем столе к вам пришел первый человек, у вас рождается ваш клон в первом столе, вы вернетесь к своему спонсору. Ваш спонсор может поставить вас к себе свой стол, а может перенаправить в свою структуру. Вы можете сами договариваться со своим спонсором и искать выгодные позиции. Бизнес должен быть всегда взаимовыгодным. 2500 вам на вывод, полторы тысячи они переходят в идеалы мини. Вы ушли в основную программу. Если вы уже там есть, это ваш клон. И он идет туда по вашей броне. Со второго. Опять реинвест к спонсору. 3500 на вывод, и опять вы же пошли в клонопад. У вас уже три места в клонопаде. За каждый пройденный круг вы будете иметь три клона в клонопад. Представляете, да, насколько все это будет как закрываться, и как будут идти начисления на все ваши клоны. Главное активничать, давать людям информацию. Вы людям будете давать шикарные возможности для заработка. С третьего человека реинвест к спонсору. 4000 на вывод. Итак, мы с вами подводим итог. Каждый пройденный круг три клона в клонопад. 2000 на вывод на втором столе. тысяч на третьем столе. И это все вам. Каждое ваше бизнес-место будет закрываться. Со второго места вы опять летите в клонопад. Клонопад заполняется. Ваш клон закрывается. Вы сами его направляете. По собственному желанию, куда вам выгодно во второй стол. Это клон, и вы им управляете. Каждый следующий клон на втором столе вы уже будете перенаправлять в третий стол и ставить его по собственному желанию. Площадка уникальна. По сути, здесь строить цепочки два стола и деньги, два стола и деньги. Легко, быстро, доступно, а самое главное, это очень выгодно. Реально очень выгодно. Не проходите мимо этой программы, принимайте в ней участие, развивайтесь в основных программах и обязательно используйте идеальный банк. Он реально вас будет кормить не один год. Главное, разберитесь, как он работает, правильно до людей доносите информацию и получаете, зарабатывайте очень хорошие деньги. А мы же сейчас с вами будем разбирать, как работает наша основная программа. Наша основная программа «Зарплата в каждом столе» управляется двумя бронями. Вход открыт в любой стол. Можете создавать всевозможные цепочки, людей можете приглашать. Но любой стол, пожалуйста. Первый стол нам нужен всем для того, чтобы мы вернули свои полторы тысячи рублей. Можете сократить количество приглашаемых людей и создавать стратегию, к примеру, со второго стола. Вход три тысячи. Можете создать себе стратегию с четвертого стола, 12 тысяч вход. Но перед вами два рабочих стола, а шестой для вас третий, он зарплатный. То есть вы здесь реально можете создать для себя бесконечный поток дохода, управляя двумя бронями, строя цепочки и зарабатывать до бесконечности. Вы можете даже быть в первом столе, делать людям презентации, вас человек спросит я могу зайти на второй стол а вас там нет радуйтесь пусть входит пусть он станет в матрицу вашего спонсора не переживайте не жалейте не жадничайте человек будет работать а вам будут сыпаться все реферальные начисления человек спросит а я могу зайти на четвертый стол радуйтесь Человек будет работать, а вам будут сыпаться все реферальные начисления за его проделанную работу. Даже вас там нет в этих столах, а вы зарабатываете. Представляете, насколько вообще уникальна эта программа? Ваша первая линия без ограничений. Вы своих людей, если вы такой активный, супер-пупер такой человек, прям вот горите, да, вы можете их расставлять куда угодно, на второй, на третий уровень, на любом столе. Понимаете, что все эти люди, они будут вашей первой линией. Реферальные начисляются согласно реферальным привязкам. Представляете, сколько денег вы здесь можете заработать? Сколько бы вы ни копались в этой программе, вы не найдете ни одного подводного камня. Вы найдете здесь столько много преимуществ, чем больше будете разбираться, тем больше вы будете влюбляться в нашу основную программу. Я это вам гарантирую. А сейчас вернемся, обратите внимание, все, что здесь зеленое, это все ваша зарплата, она в каждом столе. Все деньги полностью 100% распределяются среди людей. Ни одного рубля не уходит в компанию. Посмотрите, полторы тысячи накопления, полторы на вывод и полторы переход, получается три. Это вход во второй стол. 3, прибавьте 3, это 6. 6 плюс 6, 12, 12 и 12. 24, 24, 24, 48. 2 с накопления, 50. Вот они, все деньги до копейки. А вот именно со второго места всем зарплата. Зарплата делится на 3 уровня. То есть вход 3000 и 3000 поделится вам 1000, спонсору 1000, вышестоящему 1000. Вы все втроем друг в друге заинтересованы всегда на три уровня, то есть дружная командная работа. Всегда бизнес должен строиться только на взаимовыгодности. Только в этом случае он действительно будет приносить вам результат. Итак. За первую линию стол у вас начинает закрываться, второй человек стоит, вам тысяча, спонсору вышестоящему. Стол третий, вы уйдете на третий стол. Нижние ряды заполняются, то есть вы помогаете работать своим людям, и вы с ними одинаково зарабатываете. Ваши люди по тысяче, вам тысяча и спонсору. Третий уровень закрывается, вторая линия, первая, и вы всем по тысяче. То есть самое малое, тысяча, три, это вот рядом на втором столе. То же самое будет происходить и на третьем столе, только вход шесть, три тысячи делится среди людей, а за три у каждого клон на второй стол. Управляете бронями вы, как вам угодно, так и ставите. Клон можете к себе поставить, к своему человеку, вам решать. Четвертый стол вам сразу семь, и вам на вывод... А вот по 2500 рублей это вам реферальные. Вы самое малое заработаете, 37 тысяч рублей. А если у вас людей это больше, в первой, во второй линии, сколько вам денег-то реферальных насыпется? не сосчитать. А на пятом сразу 10, а реферальные по 3. Это 46 самое малое. Это табличка, расчет 3 по 3. А по факту денег здесь очень много, их не сосчитать. А шестой стол вам сразу 35. И за 15 автоматический переход в идеалы «Макси». Это путь к большим деньгам, к реально большим деньгам. Если вам нужны срочно деньги, вы можете и здесь работать, и одновременно активировать «Макси». У вас человек пришел на большие деньги в «Макси», у вас человек пришел на основную программу «Мини», зашел в «Мини». Вы и тут работаете, и там работаете. А дальше в дальнейшем, кто пришел к вам на мини-программу, они придут к вам же на площадку и Макси. То есть здесь можно строить огромные структуры и огромные деньги зарабатывать. Перед вами открыты все возможности. Главное, выучите. Здесь вы как пазлы будете собирать. Собрали деталь, денег заработали, следующие собрали деньги, на одной программе собрали, вам сыпется. Везде деньги. В каждом столе сделал шаг, сам сделал шаг, с человеком поработал. Деньги сыпятся везде. Со следующего 50 и 50 на вывод. Ведь это только одно место, 135 на шестом столе. Клонов будет много. Клоны с третьего во второй, с пятого в третий. Вы всегда будете с деньгами, главное работайте. А мы сейчас перейдем с вами на следующий слайд. И вот все, что я вам сейчас сказала, вот все, что я вам сейчас рассказывала, просто возьмите и умножьте ровно в 10 раз. Реферальные на втором столе по 10 тысяч, на третьем по 10 тысяч, клон во второй. На четвертый сразу 70 вам на вывод, а реферальные по 25. 000. Представляете, вы работаете, а реферальные вам сыпятся. Люди ваши внизу работают, вам реферальные сыпятся. Вы пришли на пятый стол, вам сразу 100 тысяч, а реферальные по 30. 000. Это сразу какие деньги. На шестом столе вам за каждого полмиллиона. Но есть люди такие, которые говорят... «Ой, я так боюсь, а где же я найду таких людей, кто пойдет за мной на 15 тысяч рублей?» уберите все страхи, уберите все комплексы из своей головы. Вы должны понимать, что это бизнес, и его надо строить. Пусть даже у вас на данный момент нет людей, которые идут сразу за вами. Главное, вы встали сами и начинаете людям давать эту информацию. Возможно, у вас есть структура на программе «Идеал М Мини». И появляется человек, который говорит, так я хочу большие деньги. Он просто берет и делает активацию. Он куда встанет? В ваш стол. А если вас тут нет, он уйдет к вышестоящему спонсору. Кто будет получать все эти реферальные начисления? Если вы здесь есть, то вам они будут сыпаться. Если вас тут нет, то извините. Деньги все уйдут к вышестоящему спонсору, потому что система здесь устроена таким образом. Если вы купили здесь свое место, а человек любой глубины, структуры делает активацию, а у него спонсор не активировался, реферальные будете получать вы. И именно вы, кто купил эту программу, он встанет даже к вам в первый стол. И случится такая ситуация, у вас нет второго человека. Подумайте. Человек стал в глубине активный, он улетит еще к вышестоящему спонсору, но потому что вы на его пути купили себе первый стол, все реферальные начисления будут начислены вам за второй, за третий, за четвертый, пятый стол. Это уникальная площадка, просто сейчас на данный момент не у всех это выстрелило и щекнуло в голове. Вы не понимаете, какой инструмент? У вас э, действительно есть в руках. Развивайтесь, зарабатывайте, используйте его. Пришел второй человек, поставили, пришел третий, поставили. Пусть вы будете двигаться медленно. Пусть вы этот путь проделаете за год. Пусть даже за два года. Но где на земле вы заработаете такие деньги? Скажите, в какой организации? Кто вам их выплатит? Здесь все зависит только от каждого из нас. Мы абсолютно все с вами на равных условиях. У каждого одинаковый кабинет, у всех ссылка в кабинете есть. Все на равных условиях. Работаем, не ленимся, развиваемся, даем людям информацию. Главное, выучите маркетинг, чтобы правильно его доносить до людей. Поймете сами, эмоции будут зашкаливать. И вы сможете его правильно доносить до людей. А мы же сейчас с вами перейдем к площадке фабрики клонов. Это две друг от друга независимые программы. А, по сути, два стола, третий зарплатный. И вам решать, на какой из этих площадок вы будете работать. Фабрика клонов мини. Вход, пожалуйста, 1 тысяча, 2 тысячи, шесть тысяч. Стратегии можете вы здесь... На, тоже разные придумывать, потому что вход открыт у нас всегда в любой стол. На первом столе идет сокращение ровно в два раза. За счет реинвеста в этот же стол, то есть поставили бронь-1, бронь-2, к вам вниз стал человек, от вас рождается реинвест. Стол закрывается быстро. Каждый первый вам дает 10 тысяч на вывод. Это площадка мини, извиняюсь. Каждый второй стол вам дает уже 2000 тысячи рублей. Каждый третий стул сразу вам 5000 и реинвест к спонсору, 5000 и реинвест к спонсору, 5000 и реинвест к спонсору. То есть вы с одними и теми же людьми можете здесь крутиться, зарабатывать, но не забывайте приглашать новичков. Новичка пригласили, радуйтесь, ваш вернулся, радуйтесь. Каждый ваш человек кто придет уже в третий стол, и под него будут вставать люди. Человек ваш будет зарабатывать 5 тысяч за каждое закрытое под ним место и возвращаться к вам в первый стол. Каждое место вам 20 тысяч на вывод, 4 клона в первый стол. А первые столы вы будете потом уже сами направлять выгодные для вас позиции на второй стол. Каждый следующий клон вы будете направлять Выгодное для вас место именно в третьем столе зарабатывать до бесконечности, пожалуйста. Что касается фабрики клонов Макси. Вход открыт в любой стол. Все правила на слайдах. Вход 10 тысяч рублей. Каждый первый стол вам 10 на вывод. Каждый второй стол вам 20 на вывод. Каждый третий стол 200 тысяч вам на вывод. Четыре клона в первый стол. Работайте, не ленитесь, зарабатывайте деньги хорошие. Программы в нашей компании классные все. Разберитесь. Вот реально, просто разберитесь и начинайте наконец-то зарабатывать нереально большие деньги. И ни при каких обстоятельствах. Нельзя останавливаться и опускать руки. Бывают такие ситуации, человек взялся за работу, бежал, бежал, бежал, осталось чуть-чуть до выплаты, а он раз и остановился. Не останавливайтесь, не оставляйте своих людей, не оставляйте свои команды, двигайтесь к своим целям. И поверьте, мечты сбываются с нашей компанией «Идеал Разбирайтесь, не ленитесь, звоните, если у вас возникают любые вопросы. И будьте всегда на связи со своим спонсором. И поймите, людей в первой линии, их может быть много, а спонсор он у вас один. Звоните почаще своему спонсору. На этом я заканчиваю презентацию. Мне всегда можно позвонить, и я всегда отвечу на все ваши вопросы.